Добрый день! Меня зовут Мария и я представляю ФГБУ ЦК Минкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Нами сформирован пакет документов, обосновывающий закупки, обоснование НМЦК и исследование рынка в конце 2019 года на закупки, которые будут осуществляться в 2020 году, которые по состоянию на сегодняшний день не прошли еще согласование в Минкомсвязи России. Не утратили ли они свою актуальность, при том, что бюджет на каждую закупку у нас определен и конечная НМЦК не изменилась и не изменится? В соответствии с пунктом 3.14 методических рекомендаций по применению методов определения начальной максимальной цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, утвержденных приказами на эконом развития России от 2 октября 2013 года номер 567, целесообразно привести цены прошлых периодов, более 6 месяцев от периода определения НМЦК, к текущему уровню цены путем применения коэффициента. Данный коэффициент должен быть подтвержден официальными данными росстата. Также обращаем внимание, что в составе представленных коммерческих предложений должны быть представлены сведения, позволяющие подтвердить, что указанные поставщиком цены условия оказания услуг будут действительны в 2020 году. Как отразить в системе в кискаи закупку, которая обосновывается заключенным государственным контрактом и договорами до 300 тысяч рублей? В системе в кискаи такую закупку необходимо разбить на две отдельные закупки. В первой в качестве обоснования необходимо приложить заключенный государственный контракт и техническое задание. Метод определения стоимости закупки выбрать иное. Во второй необходимо поставить галочку «В чекбокс закупка будет реализована контрактами до 300 тысяч рублей» в соответствии с пунктом 4, частью 1, статьи 93.44 ФЗ «Метод определения стоимости закупки выбрать иное». При этом обе закупки должны быть корректно заполнены. Указаны объем бюджетных ассигнований, лимит бюджетных обязательств, наименование детализированных закупок, приведенные до 9-го знака коды окпт 2 цели закупки. В 2019 году был заключен двугодичный государственный контракт. Для обоснования этой закупки в 2020 году какие документы необходимо приложить в ВКИС КАИ.